Всем привет! Певица Ани Ворок не пришла в этом году на премию Муз-ТВ, которая минувшим вечером состоялась в Москве. Примечательно, что артистка никогда раньше не пропускала церемонию, так как обязательно была заявлена хотя бы в одной номинации, а также выступала на сцене. Аня Лурок дала сольный концерт в эту пятницу, в то время как ее коллеги по шоу-бизнесу шагали по красной дорожке муз -ТВ. В соцсетях это связывают со скандалом с Константином Миладзе, которого после слов Ани Лурок обвиняют в домогательствах. Между тем, Ани Лурак была заявлена в номинации «Лучшее женское видео». В ней победила Светлана Лобода с клипом «Пуля дура». Ранее, к слову, Аня Лорак не пришла на другую музыкальную премию в Москве – рук ТВ В сети считают, что виноват Меладзе, якобы продюсер Виакры как-то на это повлиял.